Попал мужик на теплоход, ходит по теплоходу, обстановку разглядывает, подходит к одному и спрашивает: "Слушай, а как здесь насчет женщин? А, слушай, вон там вон бочка стоит, а в бочке дырка." Я думаю, ты сам разберешься. Подходит мужик к бочке, достал свой початок, засунул туда. Все дела по-быстренькому сделал, понравилось ему. И говорит, слушай, а как насчет завтра-то к этой бочке подойти? А мужик говорит, да без проблем, завтра, послезавтра подходи. Только в четверг нельзя. Мужик о, а в четверг-то почему нельзя? А в четверг? Твоя очередь в этой бочке сидеть.